Например, перед нами плещеевое озеро, то самое, и вы видите в ту сторону красота, но и не только в ту, и во все стороны красиво. Если нам Саш, сейчас покажет по кругу, вот это одно из мест, а место здесь, Тима, там площадочкой там площадочка, это всюду разные э, каскады. И плюс, в двух шагах речка Трубиш, ну буквально в 100 метрах отсюда. Итак, ну я как всегда, вы знаете, люблю намочить холст, чтобы он своей сухостью долго не сопротивлялся набору краски. В данном случае у меня тройник в чистом виде, прямо из баночки, которая продается в магазинах. Колст у меня 70 на 80. Небо у нас вверху ультрамариновое, к низу в небесную голубую уходит. Как всегда, мы пишем сначала то, что сзади, потом то, что вблизи. Облака заслоняют, поэтому облака будут сверху на эту синьку. Ну, может быть, это важно, я скажу, что сейчас 2 июня. И соответствующая погода. Так, небесно-голубая книзу, линии горизонта и более светло. Поскольку облака, вы видите, выстроились ступенями, то я примерно вот такой ступенчатый ритм укладки делаю и для и для себя вот на холсте. Но, к сожалению, солнце стало уходить, было только солнце, и сейчас стало пропадать. Даль. А, ну, собственно, можно сразу набрать этим же примерно этим же и воду единственная вода более серенькая поэтому плюс черный голубой плюс черный синий плюс черный и более темная относительно неба поскольку вода имеет собственную тональность Тоже полосатый. Беру больше синий. И с начну набирать рисунок. Дальний план. В данном случае синяя с черным. Поскольку даль синит, то смело можно за счет синего сделать первый вклад в разработку дальника. Дальше у нас травка. Обозначу ее. Тоже пока через синие и черные. Ну, как бы, набросок рисунка. Вот Лодки в Переславле-Залезском не самые красивые. Тут мелководье, поэтому они вот такие плоскодонные и очень вытянутые. Ну, я буду рисовать то, что вижу, потому что это мой город. И, как бы, мои лодки. Лодка одна, лодка другая, лодка третья. Уходит край формата. На переднем плане мостик. Синий-черный. И я набираю. Делаю первый вклад в растительность. Совершенно для меня очевидно, что здесь у меня растения займут весь этот край. Поэтому я бесстрашно набираю этот край через синий с черным, Зная, что здесь в любом случае не небо. Ничто другое. Отражение вертикально. Набираю вертикально. Вот. Ну а теперь можно подумать над композицией. Где у меня будут вот этот второй план. предположительно здесь. Фактически синий с черным. Это э, теневые места во всем, потому что небо дает синий рефлекс на все теневые. И можно с чистой совестью набирать через синие ну а дальше это все будет богатиться в процессе письма и наконец дальние деревцы прозрачненько Ну вот относительно остальных участников нашло свое место нашло свое место мостик Понятно, что и формат диктует диктует э, компоновку ну и местность, естественно. Практически чистыми белилами, мастихином, наращиваю яркость белизны облаков. Поскольку белила входят уже в цветнила, которые были заложены, они уже не, не, не становятся только белилами, а становятся частью цвета. ритм волны. Так, друзья, последний вклад в эту картиночку сделаю. Опять же, на пленэре взята основная идея цвета, тона, вдохновение взято. А в работе с фотоматериалом уже доработан рисунок, да уточнем а вот вы видите как как естественно эти ложатся солнечные бусины на фактуру, вот только похвалил их они Так, ну вот такой пейзаж. Приезжайте к нам в Переславль.